Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Far Cry 1. Блеха, блеха! Ой, ёпта! Ч за начало, ч за дичь? Мать его, мать его! Бежать, бежать, бежать. Куда-нибудь, я не знаю, с водопада падать? Ёпти мать. А это дичь упала за мной? Слышал, там второй всплеск был? Да, он сдох. Окей. Ха-ха. Короче, это первый парк край И просто... Я, я, я, я, про... я просто не знаю, что теперь делать. Просто не знаю, что теперь делать. Нас скинули с вертолета. Забрали well, ну и в принципе нахер она нужна, она только мешает вообще просто какая-то неадекватная бабенция Вот. Нас кинули, короче, с вертолета с одной м в которой даже меньше обоимы. Ты видел? Я просто сделал очередь, и все кончилось. Что теперь делать? На этом острове сейчас кишит, короче, вообще полно... Что? Что случилось? Десять патронов! Да вы издеваетесь Нет. нахер! Да беги ты, ну! А -а -а. Просто жесть. На этом острове сейчас кишит, короче, киш кишмя... Трагенов. Наверное, наемников. Я так предполагаю. Я вообще понимаю. О, -о, -о да смотри, там пробежал это макака мутированная Е твою мать! Что делать? Просто что делать? Что? Что? Что? Это, это, это, знаешь, это, Нет. это, это, это просто какие-то садомаза, не знаю, этих. Садомаза фантазия Ubisoft. Это вообще какая-то дичь. Просто. Попробовать здесь пробежать? Не выбираться. Я колотить. для Já... Не, <пух>. ну реально, а делать -то? что делать-то? Что случилось? Где? Где я? Где я? Где я? В жопе ты. Сейчас твою задницу буду рвать на фашистский флаг. Там он вертолет я вижу. Я так полагаю, мне до него надо добежать. Но это нереально. Надо выбираться. Это нереально. А нет смотри я смог я смог не дыхалка кончилась где вертушка бляха где-то видел эту вертушку О -о -о -о -о! Себе, пожалуйста, О, вертолет, я вижу вертолет. Нет! Бляха! Чуть-чуть! Там по-любому должны быть припасы. Что, Что случилось? Где? Где я? Там по-любому должны быть припасы. Давай, давай, давай, давай, ныряй. Так же как-нибудь сейчас по краюшку, по краюшку. Вот еще бы восстанавливалось быстрее. Это... А -а -а. а -а -а. Жесть, жесть, жесть, жесть, жесть, жесть, Вдыхаю сильно быстро очень. Ляха, там еще макаки. Стреи. Они просто, они, они же ваншотят. Макаки ваншотят. Сюда, сюда, сюда. Так, вертолет. Похоже, вижу. Бляха, нет! It's... It's... It's... It's... It's... Отлично. Это похоже на выход. It's... Отлично. Похоже на выход. Давай, давай, давай, давай, давай. Сохранка. О, ну, наконец-то. С вами какое-то время, Джек. Все окей? Ну, я на острове, в джунглях, по шею в дерьме, в мутантах. А в остальном все хорошо. А как ты? Понял, понял тебя, умник. Слава богу, что ты жив. Джек, тебе надо бежать из этой зоны. Лучший путь пробраться через укрепление. Они как раз неподалеку от тебя. Так, окей, а через укрепление. Так, это я беру все. Бляха! Погнали! В первую очередь надо мочить, короче, тех, кто стреляет. Готов. Отлично. Он того. Готов. Готов. Так, здесь что? Кто-то стреляет еще? Погоди, а кто стреляет? Отсюда? Готов. Там кто-то лезет еще готов еще кто-то вот это место наверное вы и говорили про булеметка да скорее всего так вон стоит он стрелял? где собака зарыта была все готов да а бинокля то у меня тоже нет есть еще кто я где-то еще слышу здоровяка, походу. В смысле? Тихо, тихо, тихо. Где-то еще может здесь есть? Потому что он где-то недалеко рычит-то. Слышишь, да? В смысле? На вертолете? Бляха. Жалко, бинокля нет Ой, Говнюк Фу. Там вон вдали Шаволится кто-то Я смогу дострелять? Нет, наверное, не долетят патроны Шиволица кто-то Отлично, нашел цель Это здоровяк походу, да? Ещё за... Смотрю, убегает, убегает, походу. Почуял, чем пахнет, а? У меня патронов здесь много, бесконечное множество, поэтому я тебя сейчас просто нашпигую здесь, будешь фаршированным драгином. Ну вот придумали, тут бляха. убил нет шевелится там ну, вроде все да окей так что здесь мы имеем тишина и покой фу ладно так патрончики Ага, ага. Ну, в принципе, патроны-то одинаковые. Что ПГшка, что вот это. Поэтому мне МК не нужна. В ПГшку я оставлю. Блин, кто-то еще? жалко бинокля нету я вот не понимаю где этот дети ублюдки и кто это вообще здоровый или с автоматом чел да ёпти мать ты что застреваешь то А наверху, наверное, да? Хотя никого не вижу. Бля, еще как начнет палить. Ну! Но... Вон, вижу. Прыгун сраный. Ну и где то Бля, вот... А -а -а. и все и там засел да? блюдо сюда иди говнюк бляха ну и где Аааа, опять сейчас с этого вертолета начинать, бляха. Капздец, ну. Просто издеваются. Они просто издеваются. Так. Ну-ка, ну-ка. Да сдохни! Так, Ты куда побежал? Люда, сюда иди Ты У нас такой здоровый И такой секунд что ли? Давай-ка, давай-ка Так Здесь, по-моему, с этой стороны Еще двое должны идти Нет? Не пойдут Оттуда я не достаю, да? О, ты да, куда здесь взялся-то? Тебя же не было Ну-ка Стоит, главное, тут такой Бля, ты а точно нету здесь? Этот откуда здесь появился. Нет, оттуда я не достаю. Понятно. Так, ну отсюда, наверное, я думаю, больше не придут. Они тогда были согрены просто на меня. Поэтому за мной гнались. Окей. Не патронов, ни хера. Ой, не, патроны Похоже, есть, траги, ни аптечек ни хера. Леха. Я думаю из всех убил. там чел за пулеметом это он меня видит Юп ты это не он меня видит это вон тот меня видит собака убежал загасили, погоди где топает где-то здоровяк топал я отчетливо слышал опять этот попрыгунчик собака нет нет нет нет нет нет нет готов спец <свы> <свы> у меня нет слов как это проходить бляха как это пройти Эти разрабы просто долбанулись, по-моему, когда когда когда создавали вот эту миссию. А да сдохни ты там уже, бляха! Ну, юнти. Так, здесь сейчас попрыгун этот, который ваншотит, но Ну и где ты, бля? О, бежит, бежит, смотри. Так, он был один, по-моему. меня еще кто-то видит. Ага. Он стоит, смотрит. Вс, вроде никто больше не идет, да? И оттуда больше никто не идет. Допустим. Пробуем еще раз. Похоже, трагины из лаборатории расползлись по всему острову. Будь предельно осторожен. Вот здесь по всему острову, бляха. Почему ты не можешь забраться на эту горку? как бы хорошично с нее сейчас поснимал там. Так пулеметчика нет. Грантометчик. Да сдохни! Леон там забоговался, мать его. Леха. Вот это дичь, вот это дичь. О, нет, там смотри. О, я попал. Я снова, мать его, попал. Это там... Живой или он забоговался, бляха? Ай, попрыгунчик! Загасил, отлично. Так, этих отбежали. Все, нахер. Сохранку бы хотя бы! Не даете больше ничего, сохранку бы хотя бы дайте. А что я вижу? Арсенал. Штяк. Так, а сюда они пройдут? Те, которые там ходили. Дойл, моя рука зеленеет. Похоже, ты все-таки заразился. Ну я же вколол сыворотку. Сыворотка спасает при обычных обстоятельствах. Видимо, произошла утечка, в воздух мутаген. Так заразился Кригер. Кригер заражен? Он разработал на себя препарат, не допускающий распространение мутации по телу. он у него с собой. Попробую уговорить его выделить мне пару капель. Жизнь <связь> меня, меня заставка, короче, напугала. Окей, так, боезапас, боезапас, боезапас. Короче, Джек заразился. Не есть, хорошо. Так, а -а -а, это мы выкинем. Что-то новое здесь не подобрать, да? Нет. Окей. Так, карточку взяли какую-то... А, нет, смотри, что-то подобрали. Мы подобрали... Так, сейчас все все, все, все, все, все, все, все, перезаряжаю. Так, это перезарядилось. Так. Окей. А, снайперки нет, да? Бляха, это херово. Снайперки нет, это херово. Ну ладно. Сохранка вроде прошла, да? О, тачка. Неплохо. Так, с базукой дохлый. В смысле мне не подняться? Не мешает базуку, прикинь. Ага, здесь больше никого. Так, окей. Там бляха... Оооо, зачем я сюда пошел, ну? Но... Быстро, быстро, быстро. Вот это, вот это, вот это вот, вот это вот. Так, так, так, так, так, так. Он без базуки, без базуки. Окей. Быстро, быстро, быстро, быстро. Устроенный этот хер Из базуки, ладно. Не такой... Не такой страшный. Чем с базукой. Бляха, 44 патрона осталось в этой эпохе. Ну-ка, здесь у меня остались патроны. От нее. Беда, печаль, окей. Ладно, ну хоть с этим справился. Джек, еще из Окей. А бинокль я взял? Бинокль я взял. Я дичь просто! Охренеть! Я, кстати, припоминаю это место Помните, я говорил, то, что давно-давно я не смог так пройти Как раз вот оно и есть место Я не смог тогда пройти БЛЕХА О сломан Я не смог тогда пройти это место Потому что здесь вон что творится Капец в моей машине Они еще, падло не дохнут, у меня еще не стреляет. А -а -а -а -а. Короче, ка А куда ехать-то? Ля лава! Там что, пешком надо бежать? Я не перепрыгну, это стоп Ну ладно, попытка не пытка, но.. Да. Так, куда я еду? Попробовать, короче, просто не стреляя, прогнаться. Блеха, их еще и не сбить. Ай. куда? Здесь лава опять.